всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и я его ведущий антон белюк на сегодня мы будем говорить про карту поляка карту побыта и польское гражданство как его получить в общем все те из вас кто заинтересован во всем услышанном устраивайтесь поудобнее и я начинаю поехали Прежде всего, все-таки хотелось бы для тех, кто, возможно, не в курсе, сказать, что нам может дать польское гражданство. Самое важное, на мой взгляд, что нам дает польское гражданство, это право официально находиться и работать на территории абсолютно всего Евросоюза, а также упрощенный въезд на территорию еще 147 стран, в том числе в США и Канады. То есть с польским гражданством вам гораздо проще будет открыть визу в Штаты, ну и, соответственно, можете легально абсолютно пребывать и работать, как в Испании, так и в Германии, в Италии, ну и в любой другой стране Евросоюза, как я уже и сказал. Поэтому польское гражданство очень и очень полезная вещь, на мой взгляд. Ну и уже молчу о том, что с польским гражданством, если открывать тот же бизнес в Польше, будут совсем другие условия по кредиту, нежели у тех людей, у кого есть даже... Э Ага, это итальянское параметическое но нежели у тех людей, у кого есть даже сталый побыт, потому что сталый побыт это сталый побыт, это видно жительство а гражданство есть гражданство рассмотрим сразу самый распространенный вариант, который у большинства людей рассмотрим людей, которые едут в Польшу на заработки, не имея э, польских корней каких-либо дополнительных привилегий или документов, которые помогут им получить это самое пресловутое польское гражданство, то есть открыли по приглашению рабочую визу на полгода, либо же вы приехали просто по биометрическому паспорту, даже у вас есть шанс вообще никогда не выехать больше с Польши и в итоге получить польское гражданство. Все в ваших руках, друзья. Главное ставить перед собой цели и идти к ним. А путь покажу вам я. Собственно, друзья, для того, чтобы получить ту самое гражданство, сначала делайте приглашение, потом открываете визу рабочую на полгода, приезжаете в Польшу, потом вы можете через два, как минимум два отработанных месяца, естественно, легально отработанных месяца в Польше, если устроить вашего работодателя, можете сложить документы, подать документы на получение часового побуту в Польше. После этого как вы получите часовый побыт в Польше то есть у вас уже закончится виза, закончится ваш биометрический паспорт когда оно закончится и в этот промежуток, как закончились ваши основные документы, до того момента как получить часовый побыт, вы будете ждать обычно это Время около 4 месяцев люди ждут, максимум до полгода э, получения карты временного побыту в зависимости от воевутства. В общем, на это время вам вставят такую красную печать. Паспорт специальную, которая говорит о том, что вы абсолютно на легальных основаниях пребываете и работаете в Польше, вы ждете просто карту часового побыту, временного побыту или же временный вид на жительства в Польше с правом работы в этой стране. Потом как вы получаете уже эту карту, первый раз обычно она дается на год, после этого вы должны ее поменять еще. Два раза, то есть второй раз он дается на два года, и третий раз обычно тоже на два года. Э, таким образом, в течение пяти лет вы меняете э, карты по быту, и уже с четвертого, или же, э, да, получается, первый раз, вторая карта, третья уже на четвертую карту вы можете подавать, собственно, на сталый побыт. Получается, сталый побыт, он дается на 10 лет, это уже постоянный вид на жительство, так называемый, в Польше. И уже после того, как вы э, получите, собственно, сталый побыт, еще через три года вы можете уже э, подаваться на польский паспорт. А чтобы на него податься, э, нужно написать письмо президенту э, Польши, либо же есть еще другой более быстрый вариант, это податься через воевуду, э, вашего воевудства. Э, нужно сложить специальный пакет документов, не буду сейчас подробно это все рассматривать, чтобы не заняло слишком много времени это все. Mm Hello. -hmm. Суть в том, что эта вся информация есть в свободном доступе в интернете. Сейчас я вам максимально коротко и тезисно рассказываю об основных ваших шагах на пути к польскому гражданству. Так вот, путь через Воевуду будет гораздо более быстрый, потому что э, там э, это все рассматривается около двух месяцев, тогда как рассматривает президент э, вашу заявку в течение двух лет. Э, ну и, собственно, единственный нюанс, что через Воевуду вам нужно, когда подаете через Воевуду, чтобы у вас был сертификат знания польского языка на уровне B1, на который я, собственно, сейчас сам подготавливаюсь и буду сдавать, скорее всего, летом, может быть, и осенью вообще. Суть не в этом. У вас должен быть этот сертификат обязательно, ну и ряд других документов сопутствующих. Если же подавать президенту никакого сертификата не нужно, и вообще президенту, собственно, вы можете написать сразу в слову, даже не имея вообще никаких документов, а просто визу, и попросить, собственно, о польском паспорте, о польском гражданстве. Но тогда у вас будет очень мало шансов его получить. Должны быть очень веские причины, чтобы президент дал согласие на то, что вы получили польское гражданство. То есть это либо бизнес, либо недвижимость в Польше либо много лет здесь нужно прожить, ну и все в этом духе. В общем, друзья, как видите, э -э, можно и сразу получить, если есть веские причины, это гражданство любому человеку, э но в основном этот путь очень долгий, ну как долгий, все относительно, собственно, 8 лет, э -э, в лучшем случае, и у вас будет польское гражданство, если даже у вас нет польских корней. Если есть же польские корни, как у меня, то все стоит гораздо проще. Сначала получается карту поляка, Потом получаете, собственно, сталый побыт через два отработанных месяца в Польше по карте поляка. Вы можете получить этот самый побыт. Но не забудьте, что с карты поляка вы должны открыть сначала визу годовую, рабочую, вообще шенген по карте поляка. Потом уже только с, по визе вы сможете, соответственно, с этой картой переехать в Польшу. Найти работу, отработать два месяца, подать на сталый побыт, потом, уже когда по сталому поводу вы проживете год в Польше, вы можете подавать документы на получение польского гражданства через, опять же, того же Воевуду с предоставлением сертификата как минимум B1, уровень знания польского языка. Ну и также со всеми сопутствующими документами, информацию, которых вы найдете, опять же, в свободном доступе в интернете. Ну и, конечно же, тоже можете написать президенту, как любой человек, как я и говорил, но это путь очень долгий. Гораздо будет быстрее и проще вам получить гражданство, конечно же, с карты поляка. Есть другие еще моменты, нюансы, если там выйти замуж за поляка, тогда нужно вам прожить в браке не менее трех лет, и чтобы карта побыта у вас действовала не менее двух лет, и тогда уже можете подаваться на польский паспорт, и причем не сразу, я сам это недавно узнал, да-да, нужно прожить как минимум три года в браке, периодически вас будет проверять полиция или живете вместе, и только тогда вы сможете уже э, подавать документы на польское гражданство. Ну, а пока будете жить в браке, у вас будет часовый попыт на который вы, соответственно, подойдите, э, когда подойдите э, на тот самый брак, когда уже распишетесь. В общем-то, друзья, вот такие, в принципе, три я даже рассмотрел самые распространенные варианты. Первое, это когда человек едет вообще без ничего, есть шанс получить польское гражданство, наверное, проще, чем в любой другой стране ЕС, если брать легальный путь. Ну и, конечно же, по польским корням и э, по женитьбе, либо по восходению семьей, если сказать правильней, то есть э, муж ваш, либо жена полька, либо поляк, подаёт на восходение семьей и в итоге получаете польский паспорт. Что ж, друзья, надеюсь, что этот видос был для вас полезен. Если это так, ставьте под ним пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокол, проходите по ссылочкам в описании к этому видео, ознакомливайтесь с вакансиями в Польше на любой цвет и вкус, там мой телеграм-канал, мой сайт. Проходите, подписывайтесь на телеграм, заходите на сайт, там можете заказать также компетентную консультацию по, трудосойству в Польше от меня, что я вам настоятельно рекомендую сделать. Делитесь ссылками на мой канал с друзьями, пишите побольше комментариев по поводу всего услышанного. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.